Здравствуйте, друзья, подруги! С вами ваша Кассандра. Итак, перед вами сегодня видео под названием "Подсказки от Кассандры". Как всегда, у нас два номера. Хотите один выбираете для себя, другой выбираете для своего близкого человека, а может быть даже для врага. И хотите что-то подсмотреть, а как же у врага дела пойдут в ближайшие две-три недели? Ну, решите сами. Фонтанно, не напрягаясь, пожалуйста, на выбираем свой номер. Сегодня будем получать информацию через Таро. Ну, тут еще мои маленькие две подсказочки будут в конце. Итак, выбирайте свой номер. Вот так. На повестке момента цифра один. Итак, что я вижу? Конечно же, в наше время многие видео я начинаю с темы финансы и деньги. Итак, что смотрим в ближайшие полторы недели? Полторы недели штормит, смотрите как. Сначала никак, трудно договориться, а потом открываются какие-то врата, открываются, открывается большой путь, и этот путь, он такой удачный, когда многие, кто-то из вас, но ну, многие будут открывать какой-то project, проект будут начинать, как будто вот, а может быть даже кто-то зайдет в двери новой работы, это тоже как вариант. Это первые полторы недели, следующие полторы недели, вы симпатичны, все, что мы смотрим, линейка, линия называется «Деньги, финансы». Вы симпатичны, ваши идеи симпатичны, и вы продолжаете работать и работать, и нарабатывать, и карты ровно хорошо легли. То есть тема финансы, дорогие мои, я бы сказала, что ближайшие три недели начинается оборот, но ближайшие пять дней с момента того, как вы открыли это видео. Там что-то, какие-то нескладухи, может даже претензии по долгам, ну как вариант. А возможно кто-то из домашних вас тянет вниз и вы не можете из-за, скажем так, перестановки денег, как перекладывания с одного, с одного кошелька в другой, не можете открыть свое дело, это вам мешает. Тут вот такой момент есть. Теперь смотрим работа. Еще раз одна карта, подтверждающая открытие новых рабочих тем или новых дополнительных тем. Это первые полторы недели, вторые полторы недели. Говорят, да, ты работаешь, но уже можешь так сильно выше себя не перепрыгивать. Будь таким, как есть, будь такой, как есть. Вот, в общем-то, так. И еще тут такая подсказка в теме, где в ближайшие три недели, где период, где срок, где искать а, вот этот... Эффект начала, эффект начала новой работы. Конечно, работы, конечно, первые полторы недели. Вот так вот. Линия сердечная, сердечная. Первые полторы недели, ну так как они заточены на другие энергии, на другую дорогу. Карта дурака. Это и карта чем-то немножко опасная. Эта карта может и недопонимание, эта карта ваших ошибок может быть, где вам кажется, что там вас любят и вы идете на пролом, а вы там сто лет не нужны. Вот как вариант. Это первые полторы недели. Последующие полторы недели могут дать определенные недоговоренности, недопонимания со стороны вашей половинки. Вот, то есть э это в принципе, я хочу сказать, что ближайшие три недели не очень хороши в теме познакомиться. Для тех, у кого кто уже давно живет в отношениях, ну, в принципе, можно сказать, что м -м, не чуди первые полторы недели, не чуди какие-то свои лишние, м -м, лишний раз, м -м, может быть, свои недостатки. Не показывай, не оголяй их, не выпячивай их. А последующие полторы недели, говорят, ну, может быть, в семейной жизни лучше, может быть, промолчать где-то, так как тут период возможен, возможны конфликты материального порядка. Будут ли у вас какие-то помехи? Первые полторы недели – это карта отшельника, это карта одиночества. Ну, то есть как помеха, может быть, внутреннее одиночество – когда вы хотите чего-то больше, чего-то потеплее, чего-то породнее. вот Это помехи, ваше одиночество. И даже если к вам припад, можно дословно смотреть, смотреть и понимать карты. И даже если в ближайшие первые полторы недели к вам приблизится человек, который захочет он или она уговорить вас войти в какую-то в новое религиозное течение, вот тут надо, может быть, осторожным быть. Тут вот надо как-то осторожно, могут как-то обмануть, поиметь, то есть преподнести одно а там за горизонтом или у них там в голове что-то другое на ваш счет, насчет вашей персоны. Вот такие помехи первые полторы недели. Последующие полторы недели... Карта Весы Ну я ее называю Весы Карта Фемиды Она же она перевернутая То есть не, не лезь в склоки Может быть не лезь к чужим деньгам Фемида перевернутая Это когда гаишник может нас там оштрафовать Или не знаю, пожурить, поругать за что-то Вот такое Ну как бы, как тут правильно сказать но ну, осторожно слазь придержащими. Очень аккуратно держи востро. Ухо востро. Да? Вот так вот. Теперь, какая будет ли помощь? Ну, скажу так, первые полторы недели карабкаемся сами, идем сами. Даже трудно надеяться на свою половинку, даже если ваша половинка вам хочет помочь каким-то макаром, но вот что-то может не сложиться или нет ресурсов, допустим, да, то есть как-то вы на себя взвалили и как лошадка тянете. Это первые полторы недели. Последующие полторы недели помощь от сослуживцев, от, ну, может, начальства какой то Ну, это хорошая карта Помощь даже, я бы сказала, тут э, в теме работы и в теме творческой работы, творчество, К творчеству, дорогие мои, много что... От, от, даже когда мы цветочек сажаем, это тоже творчество. Даже, по-моему, когда мы полем огород небольшой, конечно, <laughs> в какой-то степени тоже творчество. Поэтому э, и так как тут цифра 3, возможно, тут... О, смотрите, цифра 3 и цветочек выскочил. Интересно. И так как здесь цифра 3, что-то мистическое может произойти, прийти, подойти и вам помогать. Цветочек выскочил. Интересно. Это как необычное свидание, может быть, с бывшим сослуживцем. Может, как подсказка какая-то там будет, да. И мой совет. Будем смотреть. Событие открывается, какая-то огласка может быть, да. Вот в ближайшие три недели может произойти огласка чего-то. Ну, может быть, огласка каких-то денежных хвостов. К сожалению, то есть мой совет, в втихаря не берем и не даем, втихаря от своей семьи не берем и не даем деньги. Вот мой совет. Не давайте деньги и не берите. Вот такой какой-то период интересный. И последующие полторы недели вообще, конечно, интересно. Карта демона, карта дьявола. Возможно, вам захочется вдруг куда-то уехать, поехать, а может быть кому-то что-то доказать. Тут осторожно, когда мы делаем что-то на зло. Обычно, дорогие мои, это на зло при прилетает к нам, и мы сами же от этой фигни и страдаем. да? То есть не тратим энергию. Вот тут вторая часть полторы недели последующей. Да? Вот тут на чужие идеи, может быть. Если вам есть выгода какая-то, ну, реальная, делайте. Если кто-то вас втягивает в свои выгоды, не делайте. Вот такой вам, дорогие мои, тут совет от Кассандры на ближайшие три недели. Ставьте лайки, подписывайтесь и до встречи!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 Теперь, дорогие мои двоечки, итак, что же у вас, что же будет интересно в ближайшие три недели? Первая линия, конечно же, день Итак, что у вас по деньгам? Финансы вообще. Это не деньги, это тут фин... линия называется финансы. Ну смотрите, вы в принципе цепко держите за какую-то тему. Она вам может быть, вам кажется, тут к ней прилеплена карта фортуны. То есть то дает, то не дает. Вот так как пульсация звезды. Вот тут я помогаю, тут не помогаю. То есть вот ну, тут как бы... Интересно, вот так. Но эта карта сильная по статусу, это королева бубей. Если по простому раз как сказать, расшифровывать, да? Второй это пентакли. Они за денежки отвечают тоже за благосостояние, за стабильность какую-то вашу, за ваши денежки в ваших карманчиков. То есть первые полторы недели очень неплохие, а вторые полторы недели, но ну, может быть. Вот тут вначале не стоит рисковать все в теме финансы. Не ставить никакие биржи, не давать в долг, а потом у вас опять прибыль. То есть, в общем-то, у вас неплохо. Вот кроме... Здесь тоже не рискуем, конечно, фортуна, но кто знает. Вот здесь-то точно. То есть первые полторы недели, в принципе, можно рисковать. Так, аккуратно, вот тут аккуратно, да? Теперь работа. Ну, скажем так, если кто-то хотел менять вдруг работу или вдруг, вот вот вдруг, да, ну, ситуация какая-то, а может быть давно собирались, для этого хороши первые полторы недели с момента просмотра Вами этого видео. Втор... Последующие полторы недели нехорошие, они рискованные, они могут Вам дать, может быть, даже если там все хорошо, да, зайчик мой. Они могут не дать вам слаженность с новым коллективом. Такая немножко, как сказать, несимпатичность такая, несимпатичная карта. Вот кошка там ходит, но ничего Пришла нам помогать, да. Ну посиди с нами, посиди, зайчик, да. Цветочки тут. Линия, линия, она плачет, что мы ее не снимаем, что она не солирует. Линия любви линия любви в теме познакомиться скажу так что в принципе какие-то слабые пока что ну, слабые такие в принципе карты знакомиться для серьезных отношений для дежурных отношений для какого-то отрезка отрезочных отношений да ну вот то есть если вы познакомитесь в ближайшие полторы недели может быть, человек неплохой будет, но с какими-то подводными камнями, и там, может быть, даже человек транжира будет. Или наоборот, вас будет упрекать, что вы там транжирите деньги, неправильно ими распоряжаетесь. Да? А если в последующие полторы недели знакомиться, то там могут быть очень психологически у вас с этим человеком какие-то, ну не то, что нестыковки, как борьба, нестыковки, вот что-то не очень хорошее. Если вы давно живете в отношениях, то даю совет, что в ближайшие полторы недели, дорогие мои, пожалуйста, не выясняйте отношения, кто куда вложил деньги, кто кому одолжил деньги, у кого какая зарплата и вот такое. То есть вот тут так вот. Ну и, конечно, добавлю, те, кто собрался разводиться, вторые полторы недели не советую идти в суды и что-то там подавать. Какой-то не ваш это период, вот скажем так. Какие могут быть помехи? Ну, скажем так, смотрите. Помехи могут быть первые полторы недели в любви. Это говорит о том, что помехи могут быть даже у тех, кто давно живет в отношениях. Вот что-то нравится, что-то не нравится. Последующие полторы недели, ну, там особых помех не будет. Такой совет карты, говорят, дают. Уходи в работу, уходи в творчество. Не отвлекайся на семью. Сейчас у каждого бывает... Ну, вообще у каждого и своя какая-то параллельная жизнь, параллельная нам происходит, да? То есть оставь их в покое, пусть они своими делами занимаются, а ты там будешь своими заниматься. Вот такой тут момент. Теперь будет ли помощь? Вот будет ли помощь? Интересно. Будет ли помощь? Хочу сказать, что первое... 10 дней будет помощь, возможно помощь, сильные карты, хорошие, возможно помощь от женщины. А, давайте вот три недели разберем на каждую неделю. Первая неделя, да, можно принимать помощь, не подставят, не подведут. То есть вот так, карта стабилизации, видите, стабилизация. И возможно даже помощь от любимого человека или от любовника, грубо говоря, или от любовницы, да. Вторая неделя, ну не очень, там идет как бы риск в деньгах, трудности и трудности в добыче деньгах. То есть может быть помощь, но минимальная, не так, как вы думаете, как вот не так, как хотелось, вот с неба не упадет. И последняя из этих трех недель, карта демона. То есть здесь, конечно, помощь уже в стабильной линии работает тут вот, то есть то, что есть, то есть... Третью неделю, вот как есть, так есть. Сверх того не надо желать, иначе прогневишь какие-то силы. И последняя у нас линейка «Мой совет». Мой совет. Не останавливайся, занимайся делами. Мой совет. Не обращай внимания на другие, на другие судьбы. Не лезь как-то в их дебри. Эта карта я называю «Битый мир». Такой пазл. Пазл такой. Ну... Но... Ну, это мой совет, учись, чтобы что-то получить и что-то отдать, если как совет расшифровать, да. И самый конец, там последние четыре дня в этих трех неделях у вас есть опасность, смотрите, не зря вот так легло и здесь глаз, и тут демон. Опасность попасть под, под какой-то сглаз, под какие-то слабая порча такая, вот когда завидуют что-то, то есть тут в конце не надо хвастать. Не надо хвастать то, что у вас есть, то, что у вас там по наследству пришло. Вот, но ну не надо хвастать. Может быть даже эта подсказка, что в конце этих трех недель, на последней неделе не надо мало знакомых, сложно непонятно вам людей тащить к себе в дом и чем-то там выпендриваться. И подсказка еще маленькая от меня. Вот смотрите, карта потери или воровство. То есть вот тут возможно быть потери или воровство. Могут даже не прямую, в смысле, вот как отобрали кошелек, украли, а вот воровство какого-то, ваше слово, энергетики кусочки, энергетики счастья, везухи, прухи, везения. Карта, видите, вышла фортуна. То есть вам тут фартит, потом вам хочется с кем-то по, по... Ну, как сказать... Кому-то рассказать, и кому вы рассказываете, тот как бы с глаз какой-то накладывает или снимает вот с этого. Или после этого, допустим, вы это что-то от но поэтому потом придется немножко поболеть. Нафига вам это поболеть? То есть вот такие, дорогие мои, подсказки от Кассандры. Если у вас есть вопросы к себе, у вас к себе, обращайтесь ко мне как к качественному консультанту. Через WhatsApp пишем сразу в WhatsApp или в Telegram сразу пишем слово консультация. Буду благодарна за лайки и до встречи.